Петербург – город удивительный Благодаря тому, что 200 лет он был столицей империи российской Он притянул к себе огромное количество творческих людей Ибо где же им было еще и реализоваться тогда, как не в Петербурге В центре сосредоточен всего важнейшего русской жизни Они жили здесь, на его улице, на набережных не вы, мойки, фонтанки, каналов Они писали за столом В квартирах, которые снимали В домах, смотрящихся еще и сегодня В Екатерининский канал и И поэтому куда не пойдешь-то В историческом центре Петербурга Окаемленном с севера Петроградской стороной А с юга дугой обводного канала Куда не направишь ты свои стопы на протяжении одного километра пути? На одном квадратном километре площади городской тебя охватит культурное пространство России, сконцентрированное в Петербурге, как концентрируются солнечные лучи в фокусе, преломляясь через огромную или небольшую линзу. Этой линзой является Петербург. Петербург только для тебя Петербург, который всегда с тобой Петербург, который каждый раз ни на что другое не похож Екатеринский канал – это Петербург зощи Фонтанка – это Петербург Ахматовой Проскови Ковалевой Летний сад Петербург Петра, Пушкина, Блок, Анахматовый, Марсово Поля Петербург-Румянцевый Сувора. В какую сторону не пойдешь? Петербургский квадратный километр столику и поля. Всегда перед тобой и у тебя замечает.